В тот день я занимался на спортплощадке, это был где-то обед, моя тренировка уже подходила к концу. Ко мне подошла девушка, представилась сотрудникам полиции, сказала, что в связи с ситуацией в мире, пандемией, тут нельзя заниматься и попросила меня покинуть площадку. На что я ответил, что покинул площадку после того, когда делаю пару своих упражнений. После чего приступил к уже сказанному. Ко мне В этот момент ко мне подошел человек не представился, никак не обозначился, он просто мне сказал непонятным тоном слово «привет», и тут нельзя больше заниматься, после чего вообще начал мне тыкать. С этого как бы начался весь конфликт. Зачем находиться? Вон, все, я понял, я пойду в другое место заниматься, потом сейчас приду через час сюда и все на не ходишь опять. Че, зачем это фикция? Для чего это? Для кого это клоунадо? Нет, я не считаю, что я что-либо нарушил, так как нарушить можно указ, приказ, закон в конце концов. Но это была просьба и то, которую я выполнил частично. Я находился один на улице на спортплощадке, вокруг меня не было огромного скопления людей, я ни с кем не контактировал. Ну, это только вот вы и вот там телевизиончик будет. <таклей> Народ. <плодициду> Всем Спасибо вам большое. Конечно, я не считаю справедливым ни 2000 штрафа, ни двое с половиной суток, которые я провел в изоляторе временного содержания. Не считаю еще большей справедливостью, что какие-то СМИ или паблики с заголовками «спортсмен обматерил мэра» или еще что-то вроде этого. Но это недостоверная информация. На самом деле я никого не материл и не переходил ни на какие личности. Просто, да, ну, некорректно выражал свое мнение. но это и то было не мнение, а просто недовольство. Вот и все.